Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волгон и я Вичезар. И сегодня мы с вами продолжаем разговор о переписке Бориса Константиновича Ратникова со мной, Вичезаром или Владимиром Тюняевым. Сегодня мы говорим об архивах Ананерби. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Так вот, Борис Константинович прислал мне материалы, которые были опубликованы. Мы ничего нового не открываем. Просто о них очень мало кто знает и мало о них говорят. Это архивы Ананербии, которые были переведены на русский язык. И как известно, после Великой Отечественной войны к нам попало много материалов. А, Наследие предков, как а, называли немцы. Те а, исследования, экспедиции, которые они делали и в нашей стране, и на Тибет. И на Северный полюс, и на Южный полюс. Очень-очень много было экспедиций. И все были наслышаны о том, что, например, после войны в 1946 или 1948 году эскадра американская пошла к Южному полюсу. И они были атакованы какими-то неизвестными летающими объектами. Те материалы, о которых мы сегодня поговорим, были мне присланы Борисом Константиновичем. Но видно из, каких, из тех источников, которые были опубликованы, они есть в сети. Хочу напомнить, что мы говорили о той истории, о том наследии, которое было передано нам предками. О темном времени, о тех иерархиях, о летоисчислениях. Обо, обо всем об этом вы можете посмотреть на нашем Канале. Но следует сказать, как раз из тех архивов Ананерби я вам сейчас некоторые выдержки зачту. Как они прогнозировали те события, вернее открыли, открыты были события, спрогнозированы на нынешнее время 2012 год. И вот что об этом было написано. Начну с того, что они вообще писали о Солнечной системе и о тех цивилизациях, которые населяли нашу Землю. Ананерби еще раз хочу напомнить, что Ананерби это наследие предков. Это организация, научная организация отдела СС, которая занималась изысканиями наследия предков. Имея в виду все те материалы, которые касались арийцев, славян и так далее. И так далее. То, что было ранее, те цивилизации, населяющие нашу землю. 5 миллиардов 300 миллионов лет назад, после взрыва, Сверх новой звезды, или 2 миллиарда 800 миллионов лет назад, диаметр Земли составлял 7 тысяч километров. Земная кора образовала гигантские трещины. И в эти трещины вода шла вниз, и Земля была осушена. И как пишется, что на Земле существовала в это время малоподвижная кремниевая форма жизни. О чем, кстати, с одним из своих друзей... Мы говорили, когда он, будучи директором одного из институтов, получил как раз свидетельство того, что в кремниевые пластины при воздействии лазером и, а, человек мог своей мыслью через, лазер, через луч лазера а, наложить, заложить информацию в кремний, в пластину кремния. И эта информация проявлялась а, как картина, визуализировалась 700 миллионов лет назад. В результате развития животного мира и биосферы на Земле появились первые животные, в том числе динозавры. Началось интенсивное развитие и эволюция наземной жизни от болотной флоры и фауны к сухопутной. Был запущен процесс формирования биоциноза сухих почв. Диаметр земли достиг размеров 12 тысяч километров. В этот период сформировалась многоярусная растительная поверхность земли. Первый ярус – это травы и кустарники высотой до 2,5 метров. Второй ярус – это деревья, например, сосны и ели до 20 метров. Третий ярус – это эвкалиптовые деревья до, 300, до 200 метров высотой. Представляете себе, какие здоровенные деревья были? Четвертый ярус ⁇ это исчезнувшие деревья до 2000 метров. Можете себе представить высоту дерева 2000 метров, 2 километра. Пятый ярус ⁇ это вымершие гиганты до 20 тысяч метров высотой, то есть до 20 километров. Можете себе представить, какие огромные деревья росли выше, чем летают ныне самолеты. Ну, пик гималайский мы знаем 11 тысяч метров, а это еще в два раза выше. Луна в то время являлась спутником Икара, который обращался вокруг орбиты Солнца на расстоянии 2,3 астрономических единицы. Вокруг Земли обращались два спутника Лели и Фата. Мы об этом говорили в предыдущих роликах, почему фатальный исход был как раз в одной из ас-битв великих между богами или между технократами и нашими защитниками была разрушена фата или фаэтон, оттуда и пошло выражение «фатальный исход». Внутри Земли в указанный период образовался изолированный мир с устойчивым климатом, со своей пресной водой, со своими водопадами, со своей растительностью и со своим солнцем. Был создан тот микроклимат, который позволил создать первых людей. Эти люди были эфирными, имели 52-метровую эфирную электрическую оболочку, поэтому их назвали расой ангелов, они были бесполые и размножались путем деления. Надо сказать, что это была форма жизни, очень отдаленно напоминающая форму жизни человеческую. А затем уже появились гиперборейцы, рост их был 30 метров. Сначала они были бесполыми размножались делением. Еще 82 миллиона лет понадобилось для того, чтобы люди этой расы стали размножаться путем отпучкования. А еще 44 миллиона лет, чтобы они стали размножаться яйцами. Гиперборейцы прекратили свое существование в результате эволюционного наступления лемурийцев 18 миллионов лет назад. Третья раса – лемурийцы, яйца рожденные. 28 миллионов лет назад появилась лемурийская раса. Очевидно, что лемурийцы и гиперборийцы отдаленно напоминали людей, потому что их способ размножения не был присущ людям. Они размножались яйцами, а это как раз тот способ, который присущ был рептилоидам. То есть, это были не люди, а разумные существа, которые размножались не как люди. После прилета расы Сыкара на Земле происходит эволюционное преобразование в животном мире. Число их видов значительно выросло. Однако, двуполыми некоторые виды животных стали только со временем. Если говорить простым языком, то а динозавры, их разновидности, были современниками лемурийцев. В хрониках Ананерби есть еще указания на генную инженерию. То есть, виды появлялись не просто так эволюционно, а их выращивали. Те боги, которых называли богами, создавшие в Агарте вот жизнь, о которой мы сейчас говорим, видимо, были представителями драконов, которые развили сферу, то есть жизнь рептилоидов, разумных причем. Алексей Бабин задает вопрос, как определить? Кому мы относимся, к сварге или к антисварге, то есть к технократам? Вы можете определить только, используя интуицию. И у вас внутри, в душе живет та, то знание, по которому вы можете себя определить, идентифицировать, где вы и кто вы. Вы можете обратиться к богу родителю. Вы можете, в конце концов, использовать элементы биолокации и спросить об этом. Кто вы? Откуда вы? какому роду принадлежите, кто вас, кто ваши родители земные, кто ваши родители небесные. Вот только таким образом вы можете посетить наши семинары, и мы вас научим первичным навыкам и умениям работы с биолокацией, где вы можете спокойно определить, на каком уровне вы находитесь, как вам определять вообще то, что вы не знаете, плохо, хорошо. И вот таким образом вы научитесь Определять себя и находить себя в этом мире. 1 миллион триста тысяч лет назад в Солнечной системе произошла перестройка планет, внутреннего кольца Солнечной системы, по причине катастрофы из-за столкновения железной планеты, обращающейся вокруг Солнца с планетой Икар. Обломки этой планеты в последующем образовали астероидное кольцо, а полярные льды породили кометы. Ядро Икара стало новой планетой Венерой. Бывший спутник Икара, планета Луна, стал вращаться вокруг Земли, а спутники Земли планета Лели и Фаэтон погибли в этой катастрофе. Остатки Фаэтона шарахнули вдоль пояса экватора Земли, уничтожив континент. Лемурия, а также большую часть видов крупных животных и динозавров. В течение следующих сотен лет большая часть лемурийцев погибла из-за бушующих на земле катастроф. Уважаемые друзья, в результате всех войн, которые происходили в то время, о котором мы говорим, Образовалась как раз та солнечная система, в которой сегодня мы видим расположение Земли, Марса, Венеры и всех прочих планет. Интересная история произошла 850 тысяч лет назад, когда жители Атлантиды или жрецы Атлантиды восстали против богов из-за несогласия с той мерной формой исчислений, которая существовала. То есть у людей, как у нас, существовала десятимерная система, вот по числу пальцев на двух руках. У богов в шести Пальцевые были руки, и у них была 12-мерная система, с которой люди были не согласны. Из-за этого произошла величайшая трагедия на нашей планете. Вожди Атлантиды послали своих летчиков-виманов уничтожить Агарту, убежище богов внутри Земли. При помощи оружия богов виманы направили луч силового кристалла из космоса в центре Земли, чтобы привело к взрыву неслыханной силы и расколу островов Атлантиды, основная часть которого погрузилась в пучину океана. На этом месте сейчас находится Саргасово море. Большая часть богов из-за термоядерного взрыва внутри Земли погибла. После этой трагедии Земля изменила свою орбиту обращение вокруг Солнца на расстоянии равном одной астрономической единице. Сутки вместо 48 часов составили привычные для нас 24 часа. Часть выживших атлантов образовало современное человечество. Внутренний взрыв внутри планеты привел к смещению электромагнитов и географических полюсов. Я хочу напомнить о том, что эта история, изложенная как раз в хрониках и дневниках о Нанербе. А ту историю, которую мы с вами в предыдущих роликах освещали, о том, как происходила Ночь Сварога, какие события и какие цивилизации населяли нашу землю, и почему мы сейчас в это время живем, в технократическую эпоху, которая, впрочем, уже заканчивает свое существование. Но, тем не менее, она очень сильна, она руководит миром, она приводит души людские к тому, чтобы они осознали свое, человеческое достоинство они осознали чтобы люди чувствовали себя потомками богов их детьми и внуками на этом я сегодня хочу закончить изучайте историю познавайте и много интересного вам откроется с вами был вичезар и вести волкон подписывайтесь на наш канал оставляйте комментарии всего хорошего